Добрый день, меня зовут Виктория Залеская, и сегодня я для вас снимаю первого нашего реборна аниматроника. И, точнее не готовую модель, модель еще в разработке. То есть если вы заметили, малыш еще лысенький, у него нету ресниц, ну и даже в глаза у него еще не вклеены как следует. То есть, только поставлены глаза Лауша, он еще немножко влажный, я его искупала после работы. Вот, значит, у него нету функций, пьет писает, потому что это пока сложно. У него есть кнопочка включения, выключения, кнопочка заряда, она изолирована. Он издает звуки, а, то есть э, звуки мотора, пока у нас как бы кукла без э, всяких там э, звуковых эффектов. Звуковые эффекты будут в следующей работе. Это видео ознакомительного характера. Внутри, как вы уже поняли, скелет. И роботизированный скелет аниматроника. То есть двигается голова, руки и ноги. Кукла выполнена из Экофлекс 30. Вот. Вот такая малышечка. А следующее видео я уже запишу с включением аниматроника.